Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. У микрофона Павел Кузнецов и Юрий Филимонов. В прямом эфире радиостанции «Радио России» «Вести-ФМ» телеканала «Россия-24». Мы сегодня подведем итоги прошедшего 2020 года и сделаем это месяц губернатором. Пермского края, дмитрий Махониным. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. 6 февраля, а практически ровно год назад, вы были назначены временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Спустя два дня, 8 числа, взяли на себя исполнение обязанности председателя регионального правительства. Но ну, с тех пор, по сути, руководство региона осуществляется под вашим началом. Сегодня, спустя год, мы бы хотели вместе с вами подвести итоги, вспомнить, каким он был, что принес, какие были проблемы, какие удачи. Итак, апрель месяц Введен режим самоизоляции вами. Сложно было принять это решение. Ну, всегда, когда принимаешь решение, от которого зависит э, судьба э, множества людей, особенно земляков, это решения непростые, но они вынуждены. И подтверждением этому являются, ну, так скажем, сухие цифры статистики, предварительные данные Росстата. Говорили о том, что, в принципе, с точки зрения, ну, с такой страшный показатель, но, тем не менее, он есть. С точки зрения, зрения избыточной смертности э, в Пермском крае показатель ниже, чем э, среднероссийский и, в общем-то, ниже, чем э, в Приволжском федеральном округе. Это, наверное, говорит о том, что э, меры по самоизоляции, по э, защите населения, они сработали так или иначе. Хорошо или плохо, но я всегда говорю о том, что, естественно, э, можно работать всегда лучше. Но поверьте мне, что в такой экстренной ситуации ну, не находились, человечество не находилось очень давно. Пандемия, эпидемия и так далее это вещь очень страшная. И поэтому нужно принимать так или иначе решения в экстренном порядке. Большое количество людей ну, не верили и до сих пор не верят, что вот была эпидемия какая-то. Ну, то есть кто-то просто отсиделся дома, еще лучше на даче. То есть те, кого космовые беда да, миновала, обошла стороной. Это на самом деле, очень хорошо, мы этого и добивались. Но кого коснулось горе, тот четко понял, что такое коронавирус и в чем его опасность. И помимо всего вот этого вот медицинского ну, наверное коллапса, да, можно сказать, еще ведь это отразилось на экономике. И вы правы, когда говорите о том, что особенно малый и средний бизнес, и экономика она очень сильно пострадала. И в этой связи нам, конечно же, приходилось изыскивать дополнительные ресурсы для того, чтобы поддерживать наших предпринимателей, те же самые кафе, рестораны, которые закрылись, и магазины в том числе. Ну вот, пытались на упреждение действовать и принимали меры, которые, в общем-то, пережали меры федерального правительства. Ну, опять же, не буду говорить, что это такое большое достижение, мы просто обязаны были так и работать. Вот на текущий момент по поводу оснащения медучреждений, то есть именно на текущий момент, то есть прошли мы вот этот порог, скажем, быть я, что было приобретено? Мало кто знает, что у нас, по сути дела, фактически, кроме как краевой там, клинической больницы, кислородом не была обеспечена ни одна клиника, где лечили ковидных мало кто знает что нас... мы прошли хромой лошадь совершенно верно мало кто знает что фактически аппараты ИВЛ были в недостаточном количестве тоже удалось нарастить мало кто знает что мы обучили несколько тысяч медиков, как пользоваться теми или иными средствами индивидуальной защиты, как снимать себя те же самые комбинезоны защитные, ну и так далее. Но дальше мы смотрим вперед, в будущее. Мы доказали Федерации, что мы имеем право на реализацию программы по модернизации первичного медицинского звена, а это до 2025 года 10 миллиардов рублей. Это означает, что мы получили возможность, ну, давайте цифры, приобрести полторы тысячи медицинской аппаратуры единиц, приобрести порядка 350 машин автотранспортного средства, порядка 50 ФАПов СВА построить, 100 больничных учреждений отремонтировать, ну и так далее. То есть сейчас самое главное воспользоваться этой возможностью и сделать так, чтобы люди почувствовали на местах, в поликлиниках, в ФАПах и так далее улучшение медицинской помощи. Вопрос строительства новой инфекционной больницы, когда будет решаться? Он решается. Просто понимаете, вот о чем я сказал. Мы годами говорили про инфекционную больницу, проезжая мимо, да, и видя вот эти вот домики зеленого цвета, да, ну руины, можно да, сказать. Руины. Да. И, конечно же, население хочет, чтобы моментально клиника была построена. На сегодняшний момент мы приняли для себя концептуальное решение, что за основу возьмем проект, реализованный в Татарстане, но не полностью. У нас будет две очереди. Первая очередь, задача стоит в этом году построить, вторая очередь, вспомогательные помещения в следующем году сделать. Но в этом году, после реализации первой очереди, все возможности по переезду из центра города инфекционной клиники будут реализованы. Еще бы хотелось бы мне лично отметить да, работу, работу волонтеров в Пермском крае. Совершенно крае Не зря на, на, большое, на, да. называют да, Центр добровольчества, ладно, Центром добровольчества столицы и добровольчества. Вы их тоже очень активно поддержали. И народ как-то сплотился сплотился вокруг проблемы, сплотился вокруг вот те, Это те, говорит задач, о наших качествах, качество перемека. Это действительно выручка, это действительно преданность, это помощь окружающим. это Мы такие есть. У нас телефонный звоночек. Алло. — Доброго дня, говорите, пожалуйста. — Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, Здравствуйте. меня зовут Галина Александровна. Очень Я приятно. из поселка Карина часовой округ. Дмитрий Николаевич, у нас такая более проблема. У нас очень в плохом состоянии находится наш пункт медицинский. Вы знаете, наше население, где-то нас около, наверное, двух тысяч человек, то есть дети, взрослые, мы ходим все вот в этот наш убогий, тирый медицинский пункт на обслуживание, то есть постоянные очереди, мне кажется, какая-то даже антисанитария, то есть, знаете, как будто мы живем, не знаю, два века назад. Огромная к вам просьба. Вы молодой, энергичный, перспективный, сделайте что-нибудь я не знаю, отремонтируйте, придумайте что-нибудь, чтобы, как сказать, мы получали нормальное, качественное обслуживание. Вы хоть сказали, да, то есть большое количество ФАПов было построено. Да, спасибо но... за вопрос. Сейчас э, мы реализуем проекты по строительству ФАПов. Чусовской округ, э, поселок Калина, да, как я по Правильно расслышал. Да. А, в этом году будет поставлен новый фильм кушерский пункт. Вы сказали, что ваш вас не обошел стороной, равно как и нас, Павлом. Поэтому, и семью, как кстати, видите, тоже. на всякий случай ведущих тоже подбирали с наличием антител. А, все-таки, чтобы закончить эту тему, перейти более, может быть, радужным вопросом, перспективным. А как проходит вакцинация? Есть ли понимание у властей, когда будут привиты все желающие? А, сейчас в регионе, в регион поставлено более 40 тысяч доз. Развернуты все необходимые оборудования в поликлиниках. Мы рассчитываем до конца февраля еще крупную партию. Есть три как минимум способа записаться на прививку. Задача до осени вакцинировать 1 миллион 200 тысяч пермяков. И сейчас очень важно, конечно же, людям объяснять, почему важна вакцинация. Осень 2020 года произошли очень большие изменения. Из Избавившись от приставки исполняющей обязанности, вы а, назвали состав нового правительства. Кабинет министров, а, Ну, если не полностью, то очень сильно обновился. А чем руководствовались при подборе новой команды? Потому что были очень громкие замены и очень а, незнакомые имена. Мы искали новых людей. Удастся ли нам избежать кадровых ошибок Время покажет Но стесняться не надо Если человек по тем или иным причинам Не сможет быть ну, чиновником а это, а, а это тоже целая трансформация а, Человека То естественно, что мы будем Кадровые решения принимать Но самое главное, чтобы правительство Было подвержено одной цели Работать на благо Пермского края То есть чисто по деловым рабочим качествам что ну, подбор Мне удалось Убедить этих людей, пойти за мной. А, исходя из а, того, что ну, я ну, рассказываю, что мы можем сделать. Я так вот, как сказать, амбициозно говорю людям, что у нас есть шанс а, войти в историю. И этот шанс надо использовать. У нас очередной телефонный звонок. Давайте послушаем. Доброго дня, мы слушаем вас. Представьтесь прежде всего. Алло. Добрый день. А, да. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я живу в Докамске. Каждый день у меня дорога до центра занимает больше часа. Как-то ранее вы говорили про создание наземного метро. Скажите, пожалуйста, эти планы в силе или это все закончится на ласточке до Краснокамска? На электричке было бы удобнее и быстрее забираться, я думаю. Спасибо. Да, Катя, спасибо за ваш вопрос. Тоже актуальная для нас, актуальная для нас тематика ⁇ это развитие транспортного сообщения. Проекты непростые, и надо людей, конечно, приучать в хорошем плане пользоваться новыми средствами передвижения, как «Ласточка». В «Краснокамске» проект не, не просто складывается, но мы сознательно пошли на открытие его, чтобы и понимая, что необходимо будет несколько лет, чтобы люди привыкли к той же самой «Ласточке». Для этого необходимо создать инфраструктуру. Ну, мы же говорили о том, что из того же «Краснокамска» необходимо... В том же Краснокамске необходимо построить в центре города, преобразовать автовокзал, сделать из него транспортный пересадочный узел, uh -huh. чтобы можно было с центра города сесть и доехать до той же самой Перми 2 Нужно сократить Существенно время пути От того же самого Краснокамска до Перми И сейчас мы с компанией РЖД этим занимаемся Мы недавно подписали соглашение О развитии пригородного сообщения Но я бы даже не сказал, что оно будет Больше или преимущественно пригородным Вопрос идет о том, чтобы Вообще центр города тоже связать С помощью существующей или Вновь построенной транспортной инфраструктуры А вообще наземное метро да, Можно там смеяться, не смеяться Но я считаю, что вот даже в этом Должна быть, э, должен быть маркетинговый ход. Когда я прихожу в федерацию и говорю, мне нужны помощь создания пернуского наземного метро, это куда больше в головах оседает э, федеральный чиновник, чем просто я говорю: я хочу ласточку. Пласточку хотят все, а метро только Пермский край. Слушайте, у вас так все так легко получается согласовывать с Москвой, лоббировать какие-то интересы, какие проекты еще, да, кроме вот разговоров с РЖД. Я просто по... Удалось про лобирать. Я помню те времена, когда вице-губернаторы просто из Москвы не вылазили, они в Минфине, то есть там ни одну пару обуви истерли, то есть да и просили. Вы заявляли, что там без примеров, без проектов не появится. Такие, с чем вы с например, недавний это, например, ускоренное финансирование программы расселения изведкого аварийного жилья в Пермском крае. Мы по объемам в прошлом году в приложском федеральном округе были на первом месте. В Российской Федерации там одно из первых мест. И 2 миллиарда четыреста миллионов рублей нам предоставила федерация. Сейчас мы немножко будем менять подходы, в каком плане. Не просто там приобретать а на вторичном рынке и давать людям сертификаты, а начнем строить жилье в тех небольших городах, но очень важных для нас, где жилье не строилось с постсоветского периода. Ну, я сейчас назову, например, такие города, как Нытва, перещагина ну и так далее. Почему? Потому что что происходит по факту? У нас, например, тоже мало кто знает, ежегодно выделяется миллиард рублей из бюджета на помощь, на приобретение квартир детям-сиротам. с У нас есть программы там «Земский учитель», «Земский фельдшер». У нас есть программы, как я уже сказал, переселение из ветхого варенья» жилья, программы поддержки молодых семей. Так вот, люди получают денежный сертификат и не понимают, что с ним делать. То есть, они хотят э, остаться в том месте, где они э, родились, выросли, а жилья просто нет. Поэтому они вынуждены уезжать в другой город, в другой субъект. Но с нашей точки зрения, исходя из... Вот, наверное, самый главный показатель нашей деятельности будет а, такой, как у нас будет миграционный поток складываться. То есть, будут ли люди уезжать либо приезжать. И задача будет наша исполнена, если мы будем видеть, что люди приезжают, люди больше рождаются, чем умирают. Вот это самый, наверное, главный показатель. Давайте немножко отвлечемся от политических и социальных вопросов. В прошлом году, благодаря вам, Дмитрий Николаевич, в Перми возродили футбольный клуб «Амкар». Это было такое громкое решение, принятое Практически по вашей инициативе, а с чего вдруг? <laughs> почему? Ну, я не скажу сейчас, что мы возродили Амкар, дела немножко обстоят иначе. Было действительно принято решение о том, что Край приобретет право на данное название, на данный бренд. Почему? Потому что это наша история, это наша гордость, и у нас почему-то было принято терять вот эту историю. То есть все новое, новое, новое, и мы забываем старое. Мы уже помним да, атмосферу на стадионе Звезда. Это была отличная атмосфера. Да, мы помним атмосферу. Каждая Слава игра... Богу, она воссоздана в Молоте, когда Урал Грейд играл. Сейчас Парма играет. Слава Богу, вот эту атмосферу, атмосферу по футболу надо воссоздавать. Футбол, баскетбол, все возрождается, все вперед. Он еще, еще и регби есть, но ну, что там забыли? А кто очень Интересная игра, кстати. Интересная. Динамичная, посмотрите. Чисто русская. Хватай, беги. Ну, это не про Перский край, хватает обидел. <свят> Нет, я про американцев, откуда <свят> это все пришло. У них американский футбол, да. <свят> а Нет, нас... правда, да. если говорить серьезно, то с точки зрения регби есть люди, которые желают его развивать. Я только за, потому что это все-таки спорт, и это лучше, чем шататься по улицам. Это привлечение молодежи и так далее. Пускай будет спорта больше. Вот у нас и звоночек, давайте послушаем. Доброго дня. Говорите, пожалуйста. Да. А? Добрый день, Дмитрий Николаевич. Добрый день. Меня зовут Светлана Николаевна. Очень я приятно. Звоню я звоню вам из города Чердень. Наш город очень небольшой и находится далеко от центра, но зато у него богатейшая история и особая неповторимая атмосфера. Таких мест на земле, как наша Чердень, осталось очень мало. И хочется все это сберечь и сохранить. И поэтому мы были очень рады, когда вот совсем недавно, буквально в январе, нашему городу был присвоен особый исторический статус. Поэтому я хочу от лица всех жителей выразить вам огромную благодарность за ва ваше внимание, неравнодушие, за то, что вы прилагаете немало усилий для сохранения нашего исторического прошлого. Вот. Большое вам спасибо. Ну, спасибо, да. Не вопрос по ну, да, благодарность да. вот, к туризму, просто когда подойдем, если будет вот время, мы вот эту тему развеем. Но... Ну, пожалуйста, я могу сейчас, угу. конечно, сказать, что совершенно верно, что мы, значит, пользуясь возможностью, которую дает законодательство, присваиваем. Исторические места, мест, э, статус достопримечательного места. И Чердань получила, и Кын э, сейчас мы даже есть рядом с Черданью, я просто знаю оттуда родом э, так, такое, такое посе, э, село Пакча называется. Вот тоже э, данному селу хотим присвоить статус. И, кстати, мало кто знает, что в первом городе Перми, в краевой столице, уже много достопримечательных мест. А это означает, что мы имеем возможность сохранить культурное наследие, и не получилось бы так, что неожиданно раз кто-то снес старое здание и построили небоскреб. Вот, вот эти все мероприятия, это мероприятия именно для этого, для того, чтобы сократить наш, наш код наш генетический код. — Ну и к слову о Перми. Впереди трехсотлетие, да? краевой столицы, 300 лет, большая дата. Что сделано уже в подготовке к этому событию? Да? И что еще предстоит? И, может, проблемы какие-то есть или все так идет гладко? — Нет, проблемы, конечно, есть. Я думаю, мы все с вами понимаем, что таких масштабных строек и преобразований Пермь не видел очень давно. Это вот, знаете, я смотрю исторические фотографии, очень их люблю, когда еще на экспонаде деревянные домики стоят, когда так строится Дом Советов так называемый, когда вот это здание на Ленина 64, так называемое, с рогами был, да, местность была? — Ну, конечно, там же речка была, на да. познании Перемянка, между прочим, тоже, наверное, мало кто знает, но она была. Так вот, вот эти масштабные преобразования — это вызов, который был принят, и наша задача максимально справиться с задачами, которые мы приняли с собой ставим. Это, я уже говорил, и ремонт и Комсомольского проспекта, и Спланады, это и ремонт фасадов. И надеюсь, что в 2023 году мы с вами увидим Пермь ну, несколько другим городом, и еще раз, что позволит нам, особенно молодежи, понимать, что у Перми есть будущее. Каждый руководитель территории там уверен, что его территория инвестиционно привлекательна, говорят, все об этом знают, кроме самих инвесторов. Так Конечно. Вот. Чем мы можем их привлечь, и какие у нас шансы? Вот Даже когда мы говорим про юбилеи, вот всевозможные... Я сейчас скажу, может, может быть, странную вещь, но... Ну, губернатора, можно. Согласен. Самое основное, что говорят инвесторы, мы готовы инвестировать, но наша задача, чтобы региональная власть была несменяема хотя бы лет 80. Вот о чем они говорят. Потому что мы видим риск сменяемости региональной власти, региональной элиты и так далее. И со сменой даже, даже, даже сколько может быть какие-то персонали, смена курса, смена приоритетов. Сейчас мы говорим о том, что в Пермском крае реализуется инвестиционных проектов на сумму полтора триллиона рублей. Это очень большие стройки, и этими стройками можно гордиться. Но, ну, например, с постсоветского периода первая калийная шахта была построена в Пермском крае. Это о чем-то говорит. Мы видим с вами и гордимся, что пермский двигатель снова стал значит, драйвером развития авиации гражданской, ПД-14. Мы понимаем, что на сегодняшний момент нефтегазохимические предприятия производят продукцию, которую в стране никогда не производили. Например, в скором будущем будет запуск возрожденного Краснокамского цивилозно-бумажного комбината, где будет производиться милованный картон, который в стране тоже не производился. Но я могу много примеров приводить и войти и в робототехнике, но самое главное, что мы нашли и нащупали те механизмы, которые являются привлекательными для инвесторов. Это и максимальные режимы налогового благоприятствования, причем мы закладываем на самом деле будущее для наших поколений, потому что Налоговые льготы будут заканчиваться где-то вот ближе к 30 году. А после окончания налоговых льгот это дополнительные поступления в бюджет. Это дополнительные возможности для опять же преобразования городов, населенных пунктов и так далее. А у нас телефон звоночек, давайте послушаем. Доброго дня, говорите, пожалуйста. Да-да-да, здравствуйте. Дмитрий Николаевич. Да, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Виталий. Я звоню вам из Чормоза. Вот, Проживаю я в многоквартирном доме со мной проживает где-то порядка 20 семей вот. дома уже больше 10 лет. И как бы вот до сих пор не проведен у нас газ. У меня, естественно, вопрос, планируется ли проводить газ в наш район? если да, когда это ожидать? Спасибо большое. Да, спасибо, Виталий первом В 21 в... веке за, вот за слышать а нам городским. Это... Мы тут наоборот от газа отказываемся в новостройках. Ну да. Вам проще нам, сельским жителям. Из да. да, нет. Опять же, 7 лет занимался вопросами нефтегаза, и, естественно, приоритет, вижу перед собой, развитие газификации, поскольку с появлением газа в населенных пунктах, такие как замечательный Чермос, это ну, были когда-нибудь в Чермозе? Не один раз. Да, а музей там посещали. Замечательно. Ну, это замечательно, да. Поэтому мы в прошлом году подписались с компанией «Газпром» программу газификации на следующие 5 лет, она в 2,5 раза больше, чем за предыдущую пятилетку. Это первое. Второе, мы не остановились на достигнутом, и еще 6 дополнительных газопроводов, которые касаются наших отдаленных населенных пунктов, в том числе Коми-Перемиадского округа, мы включим буквально в конце этого года. О чем спрашивал Виталий? Чернос там был проект, причем старый проект 2011 года, и в прошлом году, по со второй очереди газопровода. И в прошлом году этот проект был актуализирован. В этом году начнется стройка этого газопровода. И порядка 150 домовладений, домов получат возможность подключения газу. Черда, империя Великая, Чермос, ну, что, Ух, что, что, Лазарева, Строганова. Туризм. Региональный туризм. О, насколько насколько вот эта отрасль? Вы о ней тоже очень часто Вечная проблема там курица и лицо. То есть инфраструктуры нет, дорог нет, мелкий бизнес, там, сервис, сервис. Но есть не куда. Дети есть куда ехать. лучше знают историю Турции, чем историю Соликамска? Для того, чтобы была инфраструктура, совершенно верно. Сейчас мы принимаем программы на поддержке предпринимателей, которые могут построить гостиницы. У нас большие амбициозные планы по развитию водного туризма. Здесь тоже с бизнесом мы работаем и даем им возможность инвестировать в это направление. Там основная проблема причала. Да? С а причальными стенками мы работаем с федерацией. И причальные стенки собираемся забирать краевую собственность и их приводить в Порядок. Пермский край, пермская природа она уникальная, И она лучше, чем в, Тур в Турлендии. Да? А, вот. Там, конечно, это есть это. солнце, да? но у нас тоже оно есть. У нас есть а, те же самые горнолыжные там склонны, которые развиваются, между прочим, uh -huh. и в перспективе очень неплохие. Поэтому будем заниматься направлением туризма очень активно. Мы победили, значит, выиграли право проведения полуфинала конкурса всероссийского мастера гостеприимства. Да, Конечно, да. это наш сервис. А Лично губернаторы какие освоил туристические маршруты, кроме Рябинина и рабочей поездки? Мы когда еще в школе учились, мы занимались туризмом. И вот есть такие места, как помененный камень, полют. Есть, опять же, пещера Дивия. Она немножко как бы, такая чем кунгурская пещера. Но тоже рекомендую с проводником туда сходить, посмотреть. Все эти места, они очень важны. Я очень люблю Белогорье. Очень люблю. Отлично. Давайте последний звоночка примем. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Добрый день, Дмитрий Николаевич. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Очень приятно. Я проживаю в Орде, хотела бы задать следующий вопрос. Вот мы с ребенком часто бываем у родственников в Перми в гостях и видим, какие на территории построены современные, красивые детские площадки. Вот у нас в Орде вот ничего подобного нет. Я вам даже больше скажу, если вы вот к нам приедете, можете убедиться, что с ребенком даже негде выйти погулять. Вот подскажите, пожалуйста, как нам добиться, чтобы у нас на территории муниципалитета начали строить такие же детские площадки. Да, да, спасибо, очень кратко. Вот вам инициативное бюджетирование Арда. Орда, Орда. Орда. Слушай, я бы тут не согласился. Очень часто проезжаю Арду. Там, насколько я знаю, сейчас строится какой-то. А спор... я про инициативное парк, бюджетирование парк, не парк, хватает, ребята. стадион. Рубль на 9 вкладывайте, если что-то нужно. Немного подождать осталось. Два направления, да, есть. Это направление в рамках национального проекта по, значит, по благоустройству. И здесь, насколько я помню, именно вот данное поселение заявила парк, и эти деньги будут выделены в этом году. А вторая история – это инициативное бюджетирование, когда люди говорят, мы 10% готовы найти, дайте нам 90% из бюджета. Мы готовы давать, у нас есть целый конкурс. И как раз-таки в части Орды в прошлом году по-моему, 5 или 6 проектов победила, и в этом году порядка 7-8 проектов тоже победила. Здесь надо просто, значит, Анастасии э, поговорить с жителями, которые живут рядышком, и посмотреть, что им нужно сделать, если дворовую площадку, то дворовую площадку, через муниципалитет э, заявиться в конкурсе, и, и думаю, только победи, побеждать. Очень кратко, буквально минута, все ли из намеченного э, сказано в органном зале удалось достичь, или мы только в начале пути? Ну, конечно, в начале пути. Если мы говорим, что мы сейчас город-сад построим за год, то это не так, это невозможно сделать, надо говорить об этом правду. Но надо, вот еще раз говорю, очень много подготовительных мероприятий сделано, которые они, они невидимы. Но я надеюсь, что они в скором будущем принесут качественное улучшение жизни жителей имперского края. Кризисов будет только нам поменьше. Дмитрий Николаевич, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Большое да, спасибо, что согласились прийти к нам сегодня спасибо, в студию. Ну а нашим зрителям мы напоминаем, что все те звонки все те вопросы, которые поступили в редакторскую службу, на них обязательно ответят либо лично, либо представители министерства, либо на сайте губернатора. Еще раз спасибо. Спасибо.